Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые телезрители! В данном случае мы находимся в центре Сан-Гейтс. Меня зовут Майкл Мелехов, руководитель центра Сан-Гейтс. И сегодня, после определенного перерыва, как вы видите у нас на экране, за моей спиной, очень симпатичная женщина. Ее зовут Вероника Рудакина, психолог, с очень серьезным стажем. И сегодня тема нашей программы очень э, необычная тема – это вопрос о зависимостях. Зависимости бывают разные, как мы знаем. Зависимость одного человека от другого человека, зависимости бывают, э, ну, скажем так, э, игровые зависимости, зависимости, э, есть картёжники, которые жить без этого не могут, есть зависимости, алкогольные зависимости, есть есть зависимости наркотические, да, наркоманы причем человек, когда входит вот в такую, так скажем, зависимость, ему из нее вырваться трудно а вот есть такое понятие, человек, который вроде бы все нормально, с ним он занимается бизнесом, и он хороший преуспевающий бизнесмен и вроде бы все есть, и деньги есть, но вот не задача у него э, нет, так сказать, счастья в жизни, несмотря на внешнее, так скажем, удобство, на внешнее э, атрибутика и семейной жизни, и вроде бы есть и э, жена. И дети есть, а тем не менее чего-то не хватает. А чего не хватает? А времени не хватает, поскольку он все занимает, все свое свободное время занимает тем, чем он занимается бизнесом. То же самое касательно зависимости, вот, скажем, алкогольной и так далее. Вероника, здравствуйте, во-первых. Здравствуйте. Да. Рад вас видеть после какого-то перерыва. Ну, вы человек востребованный называется это фрилансер сегодня и вот эта тема достаточно как бы для многих она неприятная будет поскольку если мы говорим о наркоманах и алкоголиках очень мало найдется людей которые скажут да я алкоголик да я наркоман да я игрок да я там, ну, не знаю. вот зависим от того и того чего мы начнем Чего мы начнем? Да. Ну, вообще, когда люди <смех>, хотят что-то изменить, они начинают э, с признания мечтей такими, какие они есть, да, с какого-то факта. Откуда, мы, откуда да, возникает? Откуда, э, так сказать, где корни? Откуда ноги растут? Откуда возникают эти зависимости? Ну вот просто да, конечно, так с неба не падают, человек живет, живет. Вот растет, растет, э, вырос. И вдруг он во что-то вовлекся. Но есть какие-то предрасположенности, наверное, у человека такое, как вы считаете? Вы психологией занимаетесь, ну не знаю, но давно. Давно. Э -э вообще существует огромное количество разных теорий и подходов. Mm -hmm. Есть морально нравственный подход, да, когда говорят, что. Э -э что-то не так с его совестью или с характером, да, что он должен взяться в руки в конце концов. И что где-то он просто там был воспитан как он ну, правильно. Без а, ну, поступки туда много, да, попадает разных модели, с которыми может быть дал. Есть подход с точки зрения э, э, биохимической предрасположенности, когда предполагают кстати, американский институт NIDA, НИИНСТИТУТ РАГКО МЕСЕС, они очень много занимаются биохимическим аспектом зависимости, исследуют. И предполагается, да, что биохимический компонент, потому что он у человека биохимия в том, yeah. таков, что у человека сопредрасположенность и зависимость, когда он потребляет какие-то дополнительные психоактивные вещества, как бы регулировать свой биохимический состав настолько, что ему становится комфорт. Ну, по сути, отчасти да, люди, которые страдают зараженными да, депрессиями, они, в общем-то, проходят другому таким же подходом. Да? То есть нечто, некая биохимия, химический компонент, который способен отрегулировать да, настроение, да, состояние. Существует э, клинический подход, и э, предполагается, что большой процент подверженных зависимости продает такую форму депрессии скрытой, да, и таким образом они себя как бы лечат, что удивительное mm -hmm. увлечение. Это очень много разных взглядов существует исторический подход. Но мне об этом сложно говорить, да, потому что я мало изучала этот вопрос, но я думаю, что да, слушателям да, мне нужно -то сказать, да, что это не... да. то, есть, то есть для вас, ну, как представителя современной, будем так говорить, психологии, mm -hmm. наверное, западной психологии, да, этот э, вопрос научный, будем так говорить, это вопрос э, более понятен, чем какой-то непонятный эзотерический, как вы говорите, вопросы отношения. Э, то есть я могу привести пример, когда, скажем, такой наркотик, который назывался, называется ЛСД, ЛСД, да? Mm -hmm. uh, Такое. Mm -hmm. Так когда-то это не было и близко наркотикам. Марихуана, которая сегодня считается наркотиком, никогда не была наркотиком. То есть есть история этого всего. И это было просто, ну, скажем так, если говорить про ЛСД, это была субстанция, которую экспериментировали врачи-научные работники в Соединенных Штатах много лет назад. И это просто для расширения сознания, потому что человек под воздействием вот этого психотропного средства в очень малых дозах он имел возможность выйти там чуть ли не из тела и получить какие-то способности серьезные. Но на каком-то этапе, кому-то это было надо, это все запретили, это стало наркотиком. А то, что запретное, но всегда запретный плод сладок. И сегодня мы говорим тогда все-таки о том, что происходит вот сейчас и происходит на Западе, и этот подход, скажем, к лечению да, зависимостей он существует. Но ведь существует другой подход, и он называется, но ну, есть такое понятие, с которым я познакомился относительно недавно, может лет 10 тому назад, понятие анонимные алкоголики. Вот. Mm -hmm. У этих анонимных, есть анонимные наркоманы, есть сейчас уже анонимные эти... Ради, и обжоры, обжоры да, области, есть, и, и, и игроки, и все что угодно. Я когда-то читал книгу, одну, психиатр российский, психиатр, русский, точнее, психиатр, советский, вот. он писал о том, что до того момента, пока человек не согласится с тем, что он... Ну, либо наркоман, либо алкоголик, либо игрок станет перед зеркалом, посмотрит и скажет, да, я такой. До того момента ничего э, не будет ни с лечением, mm -hmm. ни с э, избавлением от зависимости. Вы согласны с этим? Да, конечно. Я поэтому перечислила, да, что существует большое количество разных теорий, каким образом текст становится зависимым или какие-то какие предпосылки, и насколько рано это появляется, но на самом деле, по большому счету мы имеем дело с тем моментом, когда зависимость так или иначе есть, разрушает, и, и что-то надо делать. Да. Собственно говоря, вот здесь мы сталкиваемся, и человек в этом месте, в этой точке сталкивается тоже да, с тем, что с ним что-то не так. И, ну, пожалуй, любые изменения, да, они могут произойти того момента, когда я принимаю тот факт, что что-то со мной не так. Да? что то идет не так, как было запланировано. Хорошо, тогда вопрос. Что-то надо делать. А что надо делать? Кто может дать э, однозначный ответ? Ведь если мы будем сравнивать современный подход к избавлению от зависимости, который практикуется, скажем так, на Западе, ну, неважно, Россия, там, Соединенные Штаты, mm -hmm. это все равно Запад то, скажем, на Востоке другой подход э, практикуется. А вообще альтернативный подход, там нет медикаментозного, насколько я понимаю, воздействия на человека, если он принадлежит, находится в этом клубе анонимных, вот, в есть направлении, в которое он э, зависим. Mm -hmm. Так как. Э, э, про 12 программу, да? Ну, было, вы расскажите, да. -то, да, да, ты... да, то есть, ну, вот, давайте да. мы потихонечку будем к этому двигаться. Естественно, мы не можем в одной, из, э, в одной передаче это все осветить. Но, как минимум, первый шаг – это признание себя как зависимого человека. Верно? Но дальше там же нет медикаментозного воздействия. Вот я говорю, как сравнить вот это, э, скажем, избавление лечение в каких-то клиниках, причем это очень дорогостоящий процесс. Как человеку действительно, куда пойти, как ему от этого избавиться, с одной стороны, ему неудобно об этом сказать, действительно. Хотя вот даже президент Буш младший, он в свое время, избираясь на президентский пост, сказал, да, я был алкоголиком, причем это никакое не это... Я помню, в Советском Союзе сказали это да вообще бы знали бы, скажем так, человек взял и признался, это же нонсенс. А здесь да. во все услышание, и наоборот его президента. президентом. Э, mm -hmm. Вот как вы считаете? Чего Я делать? Считаю, что делать человек? Во-первых, это такое странное заболевание, которое отнимает у человека персону. Потому что да, алкоголик это какое-то такое унифицированное название, да, <смех> <смех> которое не предполагает даже имени, да. Mm -hmm. Вот там алкоголик, и все тут. Да? Это значит, какой-то там определенный жизненность характер. Да? Mm -hmm. Если вот вернуться к тому, что делать и зачем, то я повторюсь, в контексте, в концепции Дунадчаковой программы. Но ну, действительно очень важно, да? чтобы получить помощь, надо там, элементарно пойти к врачу, которому ты понимаешь, да? То есть, -то, там, подвернул лодыжку, да? желательно, чтобы это был травмпункт и чтобы диаленген да, сделали, например. То есть помощь должна быть какая-то адрес. А большая проблема в том, что зависимые люди, они в последнюю очередь предполагают, да, что дело ну, какой-то зависимости, да, от употребления какого-то вещества и связано. Но, к сожалению, действительно это так. Но есть и другие показатели, да, такие комические, что с предрасположенной зависимость, у него действительно складывается такой определенный характер из да, разных причин. Но мы можем смотреть, что часто такой человек очень стресс стрессо-наполненный жизнью. Да, в которые вот, э, все события, которые происходят, и мы удивляемся, как они могут достаться на жизнь одного человека, да, вот, У одного человека такой, уж приятно. Угу. Ибо он очень сенситивно их воспринимает, да, очень чувствителен, чувствит. да, чтобы да, события для него становятся неносимыми, не да, и на стресс Это же важно, да, как, ну, как то сопутинность какой-то, это да, это тоже такая осознанность, конечно, да, вот зависимость, потому что понятно, что когда какое-то вещество извне, будет да, какой то алкоголь или наркотик, может принести какое-то смукание, да, какое-то утешение. Вот вы немножко сказали, да, про ЛСД и да, мурихман, который сейчас там тоже. Взаимодействие человека с веществами, конечно, огромное, и корень находится очень далеко, да, вот там с певрем, ну, с алкоголем больше всего с каким-то травмами в зависимости да, там, от региона, да, пульс обычный и так далее. Да, но то, что мы знаем как мы в нашем недалеком прошлом, да, когда вещества стали синтезироваться да, и продаваться, то есть появилась какая-то технология. Да, то, э, там, ну, Сначала были да, опиаты, и да, героин продался в аптеку. Да? Теперь мы понимаем, по какое какого-то времени воздействия, сколько это разрушительное вещество. И часто это такая история, что следующее вещество, которое появлялось, оно было как бы, да, вот антагонистом, спасительным от да. Это была история, по-моему, Фрейд чуть ли не рекомендовал своему другу, который погибал от зависимость, зависимости, и употреблял да? И правда восторженно об этом назывался. Кстати, я прошу прощения, я перебью, кстати, и у Высоцкого была та же самая история. То есть, для того, чтобы бросить, ну, об этом писали его друзья, для того, чтобы бросить пить, ему нужно было употребить наркотик. Ну, к примеру, да, вот я хочу показать такой взаимосвязь, да, что часто она, да, следующее вещество оно направлено да, на предыдущее. И есть уже некая история, которую мы можем описать, повторюсь, с того момента, как вещество стало технологичным. Да? То есть мы ну, его можем синтезировать, собственно говоря, пойти и купить. Ну, наверное, сейчас тоже вещество да, -то, там да, какие-то другие формы, какие-то названия, знаю, способы продажи. Я же так никогда да? Но основной, да, как вот вывод, да, что... Я думаю, что вот из ну, которые вы сказали, да, как, то, что оно через некоторое стало понятно, что оно патологично, да, о, как бы, в природе своего воздействия. То происходит нечто такое, что вызывает это вещество, что он, как бы перевешивает ведь, и возможности, которые она даёт. Я думаю, что это основное. Mm -hmm. Это как бы джин из бутылки, да, вот опасен тем, кто но там не секрет, даже что все психоличества да, так или иначе могут спровоцировать какие-то такие спящие заболевания. Да? То, возможно, у человека есть предрасположенность к да, шинофрении, может быть, да, он никогда даст с этим не Но может поставить его вот в такую внутреннюю ситуацию, за да, что он не отреагирует. А... Вероника, скажите. Ну, с одной стороны, уже признали о том, что это болезнь. И как mm -hmm. любую болезнь надо лечить, и человек не властен, так сказать, над тем, что к нему приходит болезнь, ну, на данном этапе. То есть когда-то говорили, ну как это, это сила воли, ты что, не можешь себе отказаться от того э, пагубного влияния того или другого? Mm -hmm вещь вещи, как-то не может сказать ты слабак у тебя плохая сила воли но с другой стороны это болезнь и об этом стали говорить я помню даже в советском Союзе, об этом стали говорить достаточно недавно ну на тот момент недавно. Mm -hmm. вот а сейчас это во всем мире уже признано о том что это болезнь ничего там страшного нет как любая болезнь особенно вот в соединенных штатах это нормально то есть очень многие звезды там и голливудские они, ну не знаю, страдают, не страдают, но они употребляют всякие там субстанции, будем так говорить. Так как вы считаете, все-таки человека надо лечить обычными способами, медикаментозными какого-то лечения, или с человеком надо проводить воспитательную работу... Но ну, мы mm -hmm. о 12-шаговой системе поговорим в наших других эфирах, скажем, по одному шагу какой-то mm -hmm. одной передаче. А, mm -hmm. Ну, вот пока вот так вот общее знакомство вот с такими вот зависимостями. Как вы считаете? Я считаю, что если говорить про медикаментозный подход, но у меня есть такие опасения, как мы с вами немножко сейчас так вырос, да, что каждый следующее вещество, оно да, порождает собой последующие. Да? Mm -hmm. И ну, я полагаю, что химическая зависимость такая небезопасная, когда мы ну, пытаемся ну, корректировать дело на фармакологии. Mm -hmm. um, как в медицине лечат зависимость? В большей частью это, конечно, коррекция. Присанты. Потому что, действительно, зачастую человек, который вот, расстается с выбранным любимым существом, он сталкивается с а, угреванием, с потерей да? чего-то очень важного, да? что там, приносило утепление, не знаю, а, приносило чувство уверенности в себе, да, и, не знаю, радость, да, какую-то эмпарию, да, расстаться непросто, и, конечно, это такой как элемент депрессии, что ли, mm -hmm. отпускания. Mm -hmm. Нужно уметь да, с этим попрощаться. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Uh, если человеку независимому бросить uh, mm -hmm. достаточно легко, да, ну, потому что это не встроено, так называемая система да, ценности, это просто оставить, да. то человек с предрасположенно зависимым, да, что, по которой е, да, насел так много, да, то, то. больше нет, это непросто. Но если говорить о морально-нравственном подходе воспитательном, ну, знаете, отчасти это не странно. Я, я не считаю, что нужно воспитать взрослого человека, но я считаю, что у может как-то тоже что-то предложить. И, педагогика? Или психолог... Да, отчасти, да. Или, ну, или, или психология? И педагогика, и психология. Вы заговорили про воспитание, да, можно ли воспитать? В психологии же мы не воспитываем, mm -hmm. <свят> воспитываем каким-то педагогическим воздействием. Мы с вами беседуем, дорогая Вероника, поскольку вы психолог. Поэтому мне, так, интересно, просто... да, мне интересно, да, мне интересна точка зрения вашей, как психолога, на mm -hmm. эту проблему. К вам же люди обращаются по разным вопросам, и более того, я даже знаю о том, что вас приглашают участвовать в каких-то процессах именно лечения какие-то компании, фирмы. То есть вы в штате находитесь каких-то аль альтернативных, допустим, способов излечения зависимости. Вот. Я иногда, да, принимаю участие в дореках. И каких-то революционных лечебных программ, если да. это интересно. Вот. Ну, Так как вот. вот я, и у меня и психолого-педагогическое образование, у меня действительно любопытный тот за другой подход. Но вот такой стык, на мой взгляд, такая интересная есть тема. С одной стороны, она достаточно непопулярная, ну, вот, по крайней мере, в котором я ее встречаю, но само Добрю, это с «трезвый, рассудочный, возверженный, да, способный рассказать», да, ну и «логос» — учение слова. Да. И, ну, с моей точки зрения, по-моему, вот весь Запад и вся Европа сейчас этим пределит, что, ну, в хорошей связи суток, мы пробуем использовать, да, про умение быть то, что называется на... В простом языке, в трезвом уме, трезвый память. Да, видишь такое выражение? Да. Ты, есть другое выражение. Трезвом уме, там как-то ты делал. Да? Что? Выражений много на самом деле. Ну, да. Но, тем не менее, да, это такой немножко указатель на то, что ум может быть чем-то объединен. Да? Да. Причем, кстати, не всегда только вещество. Он может быть объединен игрой. Да? да? Конечно. Ну, как Но, и, об этом мы начали, да, да, об этом мы перечисляли, да. Да. Ну, вот с этой точки зрения мне кажется да, ну, вот, э, любопытно да, размышлять вот в этом направлении, к чему да, вот это логическое нас приведет. Ну, в Европе это называется работа с да, вот, как бы осознанностью, ну, так тоже можно назвать, да, вот, с умением осознавать свою жизнь. Понятно, что Восток живет давно, но нам это осталось, видели какие-то учения, либо медитации. Да, мы вот, можем привести, да, избаловность, когда к вот какой-то мысли. Но мне кажется, вот для вот этого поля, да, поля зависимости, если рассуждать объединенности, чем бы то ни было такой захвачен. Да, то вот идея такого собриологического подхода, где мы вот возвращаемся к трезвости мысли обнаружимо в себе, ну и воздержанности например, от вещества, это, это как бы любопыт. Мне попадались разные работы, и большая часть саприоноги, которых вот я там стала, они развиваются в направлении такой максимальной воздержанности от алкоголя и идут в сторону какого-то исследования, ну такого для меня спорно очень, чем алкоголь является, какой там собственно говоря, да, располагать в нашем организме, что он делает и так далее. Но вот лично я там, наверное, не ходила в ту сторону, да, мне бы любопытно именно мышление, э, сам мышление, даст зрение, умение найти такую как бы ясную трезво. Понятно. Вероника, очень. Еще раз повторяю, необычная тема для э, нашего, тематики наших программ э, у нас никогда не было, мы об этом не говорили. Э, mm -hmm. э, и у нас выступали психологи, и вы выступали. Э, мы, дорогие друзья, обращаясь к нашим э, радиослушателям, телезрителям, э, будем рады, если вы э, осуществите, так сказать, обратную связь и сможете задавать ваши вопросы к Веронике, к нам и предмет наших бесед. Ну вот давайте мы будем освещать потихонечку вот эту вот тему зависимостей, потому что зависимости не обязательно могут быть плохими зависимостями. Вот есть коллекционеры, они тоже зависимости, у них есть зависимость коллекционировать что-то. Вот они есть люди, которые хотят коллекционировать. Вот. Для кого-то марки, для кого-то спичные этикетки, для кого-то фантики, я знаю. А в Америке существует огромное количество всяких э, коллекционеров, там мячи от гольфа, там эти стопочки, там это, машинки. Это в то же зависимости. Вот давайте мы тогда уже поговорим об этом в наших следующих передачах. Во всяком случае сейчас мы затронули вот такую вот тему и еще раз повторюсь, будет здорово, если, дорогие друзья, вы отреагируете и будете задавать свои вопросы потому что повторюсь я знаком с Вероникой достаточно давно и достаточно хорошо, и она настоящий профессионал своего дела и в одном из первых наших программ мы говорили, что даже участвовал, ученый, люблю вспоминать, после трагического события в одном из театров, когда люди получили очень серьезный стресс, и речь идет о Норд-Осте, вот Вероника была психологом, которая как раз таки с этими людьми после этого общалась и помогала им выйти из этой очень и очень тяжелой ситуации. Хорошо, тогда спасибо за внимание, спасибо. до новых встреч. И будем выходить по мере возможности, ну, наверное, по пятницам, как бы, раз мы уже так да, сказали. Да, прекрасно. Да. Всем вот нравится. перед выходными в тему, сказать, да, а сабриологический подход. Короче, и не надо вы это, в чем? Да не ты и все это по-простому, там, по-русски. Все но, будет, я все не будет настаиваю страшно. на какой-то да, вот технологии, но в дискуссии как же предлагаю. Может да. быть, она как-то тебе... Да, давайте э, дискутировать. Всего доброго. Всего доброго.